Данное видео создано в развлекательных целях. Все показанное сегодня по изображению... ШТРЕБУХ Всем здравствуйте, ребятки. Это новогодний выпуск с мусорных баков. Я их расхищаю, как гиена. И в новом году желаю вам всего самого хорошего. Чтоб вас помойка не кормила никогда, как меня. И чтобы у вас всегда все было отлично. Счастья вам, здоровья и всех благ. На помойке. Так, хватит уже тут пищать. Пора помойку драть. Фонарички. Дима, фонарички берем на продажу. Рублей за 50 продадим. Дальше. Хормилица. Так, где все новогоднее настроение Вот оно здесь Вот такой сапожик Нашу Вот кусочки По крупицам, по частицам Новогоднее настроение достал на. Может кто купит у нас на? Сейчас перед Новым годом это купят как вам топовый транспорт это пушка гонка ребятки дырчик нам булан вообще тема, так, а тут кормилица пустая, да нереально что ли, да как это так, да тут крипты рибные, крипты все, где техника блин о, шляпеточки. Тут чего? Картошечка запеченная. С плесенью. О. Ты Голубь? где его нашел? Да как обычно. Голубечек. Ты что, примерз уже? Заболел ты? Нет. Как ты поживаешь? Все хорошо? На, Дим, отпусти бедолагу. Его помойка кормит. Умеет летать, он полетел домой. Все, поехали на следующую помойку. Сука, как это Задолбался я уже? Ту шляпу завозить? У нее еще тормозов нету, нихера. О, о, о, о. Чайник! Что, О! Чайник есть? О, ага! О! О! О! О! Где? Всё! А, Котях! <смех> Ребят, я сейчас пока фоткался с человеком. Вынесли при нас 3D принтер. Пацан сказал, он не рабочий. Я тоже мечтал 3D принтер найти. И Первый раз в жизни мы нашли. Отойди! Отойди! Ребят, 3D принтер. Дорогая часть, это головка. Ребят, вот 3D принтер с вот таким вот прибором. Тут какая-то кнопка. О, столик с подогревом. Там. Столик с подогревом? Да, это когда печатают. Какие-то провода вот здесь всякая. Как это вести? Ребят, мы просто в шоке. 3D принтер дорогой. Дай посмотрю. А, ну, вот USB сюда вставляется. Вот такая фирма Теву. Сбоку USB кабеля есть. Вот, ну, вставить можно разъем. Тут разъем под SD, SD карту. Снизу вот такая вот эта штука. Ребят, я в шоке, блин. Парень сказал, что он не работает. Как мы его проверять будем? Я не знаю. Но надо нам сейчас его как-то довести. Новый подобный принтер стоит вот столько. Это вообще не дешевая вещь. Ну, в общем, мы у Димы и сейчас чуть подразобрали его. Скрутили по новые провода, чтобы нормально поставить это. Ну, вот эти разъемы открутили, закрутили. Сейчас будем проводить первое включение. Блин, интересно, какая модель. Он, по идее, сейчас включится и вот здесь модель будет показана. Удивительная находка. Опачка. Сколько всего ж можно напечатать? О, прикинь, загорелся. Так. Орнадо. Торнадо. Тево. Торнадо. Тево, торнадо. Не знаю, как его включить. Там он же не Она заработает. Из надо SD-карту, проволоку. Он же так из чего-то печатает калибровку, да, сейчас надо откалибровать, посмотреть, моторы работают у него. О, Дим, я знаю, мы будем вот такие маски на 3D принтере печатать и продавать. Ребят, топовый бизнес-план у меня созрел в голове. Помойка дарит бизнес, вот. Вот здесь буду автографы рисовать и буду вам их отправлять по почте. Вот топовые маски от Штребуха будут, чтоб по помойкам кто-то в них рылся. Вот кому есть 18, и вот это надо радить. Смотрите, что помойка дарит. О, тут вот тут головка была печатающая. Принтер, короче, рабочий, Устройство работы. работает. Без головки, правда, он, но работает все. Обалденно. Так. Приборная панель от него без стрелок. Тут тут нет да. стрелок и тут. Давай установим мне. Вот такой тюнинг, ребят. Как вам такую приборную панель, если мне установить? Классно да будет. Но ну, это еще ее бы подключить бы как-то. Вот так вот тут вот поставить. Вообще топ. Едешь, скорость у тебя все показывают. Вот спидометр, мили скорости. Вот. Прикольно было бы вот так вот, да? Вообще тема была Какой стой? Какой стой? Блядь? Какой стой ну? <свеч> Кольцевой свет. Дима, поаккуратнее, блядь. А я тебе ебил, блядь. Э -э -э. Смотрите, ребят, стойка для кольцевого света. И кольцевая лампа, вот, полный комплект. Облельдеть. Кольцевая лампа, стоечка. Вот он рассыпан, отвечаю. Офигеть, чехлы новые, смотрите, ребят, для айфонов. Понятно, кто это выкинул. Так, чехольчики вот такие, может даже получится продать. Вот это топчик О, нифига заряд. Блок питания с быстрой зарядкой двойной Кольцевой свет вот этот Мы его оставим себе с Помойка дарит оборудование для съемки видосов О, тут целый пакет шматья Ребят, целый пакет шматья Обалдеть Это берем Даже не буду перебирать Так ну, Ты лутайся там, я тут буду да, вот вынуто, Ты там лутайся Сюда сжала не суй Сапоги, Дима, сапоги, сапоги вот эти за рублей сто купят, зимние они вроде как, чуть-чуть мыльнорыльного, шампунь, тут форма, вот, кто это все выкинул, вот, штаны, есть еще, тут с пшопа. с пшопа коробка походу, тут ашкуди. одноразочки. Вейпы. Вот, смотрите, коробки. Ой-ой-ой-ой-ой. Одноразочка. Кольцо, Кольцо в коробке. Серебряное, сильвер. Серебро. Импортное. О, вот это мне. Ага. Очки такие, это стиль. Это я буду носить. Взбирай Дай. Это. Топ. Тут топ, топ. Лутай вынос давай. Я тоже у меня Далее. вынос. Ребят, топовые очки, по-моему, дарит о, стиль. От селфи палки бебяврить. Одноразка 20 рублей вот такую мы продадим. Так, дальше. Что у нас тут? Свейп-шопа, коробка. вот. О, нифига какой подик был. Коробочки. Там как будто что-то еще осталось. А может и нет. Не, ничего не осталось. Так. Где еще одноразочки? Где оббявлить одноразки? эти одноразки где? Где использованные там хотя бы? О, подик, вот одноразочка. Нормально. Еще 20 рублей. Мы их продаем только взрослым, если что. В группе ВК не продаем. Оптовый у нас покупатель, так что не спрашивайте их больше. Так, ну тут Дима он обувь сортирует, а ну нью балансы и асиксы. Asexы вот такие подушатанные, порванные. Ну, можно взять, может рублей за 50 купят. New Белансы. Вроде оригинал, 38 размер. Но они еще целенькие такие. И рублей за 100 купят. Музыкальная пауза. Кормилиций лутаем. Зимой на пару Шляпетки мы берем Скормилицы вдвоем Спортивные штаны А тут каловые массы Эти штаны не брать я буду А поищу-ка я нутеллу. У -у. Остатки сладкие, мало нутеллы мне Надо взять, кормилицы, то все можно продать Помойка кормит ребетки, обалденно У -у -у -у. А здесь вынос техники, если имеется, то я возьму У -у -у -у. Хочу взять все с Дима подъезжает, голубей пугает. Э, шлепетки мы не берем закупорочки. <связать> на тебе банку, на закуску ты возьми, Огурцы с помоечки бери, не спеши, обалдуй. Обалдуй. А, а, кормилицы, Дима летит. Дима летит. Дима летит. Тюк-тюк, вот тут две кормилицы. Неплохие. Дима, аккуратнее. Сам а? там аккуратнее. О, курточка. Нифига, детская. Дим, смотри, куртка нормальная. А что сейчас зима купят? Там еще внутри этот отстегивающий вот этот Полный вот. Комплект, 100 короче, 100 рублей. рублей пойдет на продажу. Ну, так где все находки? Где техника? О. Нифига себе. Дим, Что? это по твоей части. Трусики женские, всякие купальнички. Но это не сезон. Не сезон? Ну да, в целом. О, нифига, оно так пахнет. Приятно, прям стиранное, блин. Чувак, там мобила. Ой, извините. Ой, Дима, иди нехуй. Что -то? Что -то? Тупо айфон, походу. Ебать! Чувак! Да ну! Это 13 -ый. Это 13-й айфон! Да, ну нахуй! Они что, вообще Ты гонят? что, что? Мы -то технику какую-то. Вот iPhone нашли сейчас. Охренеть, он включился. Бля, я не верю сам своим глазам. Это пипец. Это 13 iPhone битый. Еще и рабочий. Это полная жесть, ребят. Таких айфонов я ни разу в жизни не находил. Че у него корпус кривой вот здесь? Да, и вот зуб даю заблокированный. По-любому. По блять, сейчас. А что тут? Так. Ну, конечно, нюхай Бебру, блять. Нюхай Бебру. Заблокированная падла, блин Ребят, это пипец Ну это просто топовая находка, я в шоке реально Таких айфонов, так у меня тоже 13-й, ребят, вот смотрите У меня 13-й, я его покупал За 150 тысяч На 1 терабайт И сейчас я нашел 13-й айфон в помойке Пиздец. Да это не Привет. то слово чувак Люди вообще заелись А ну давай ка посмотрим им в глаза Он там это где то сидит Зажатая падла Он На бэхах они ездят Да конечно блин Столько денег и вот айфоны выкидывают Жесть Но он заблокированный И он кстати какой то странный на самом деле У него разрешение экрана Прям пиксели видно а ну может, камера. Это, может Android все-таки. Может он подделка. Это на Android iPhone. Ну смотри, у него линзы какие широкие, топовые. Это точно не паль. Линзы прям широкие, вот эти. Но у него корпус кривой. Короче, он очень подозрительный, ребят. Но это просто топ. Слушай, если он заблокированный код-паролем, может, на нем нет iCloud, и а его получится сбросить. Ну, да. Мы попробуем его, ребят, подключить к iTunes. Но ну, это просто бомба, ребят. И время у него неправильное. Сейчас не 3 часа 30 минут. Фонарик работает. Да, фонарик работает. А камеры? А камера, он, не включается а. почему-то. Надо, типа, разблокировать. Ну, узнаем, блин. Походу, его выкинули из-за того, что... Этот, пароль забыли, это часто бывает такое. Но такие айфоны просто ни разу мы не находили. Обычно пятые, шестые, там, седьмые, но тринадцатый ну, это просто это перебор, это швышка. вышка. Сейчас самый новый это четырнадцатый. я думал в говно вступил. Ребят, это просто легендарная находка, которую я запомню на всю жизнь. Это жесть, помойка кормит. Но больше в шоке я от того, что новый такой телефон стоит вот столько. Это 13 Pro iPhone. Это просто пипец. Бэушный он продается вот столько. Но этот заблокированный код паролем, если мы его разблокируем, в чем я очень сильно сомневаюсь, то мы херово так заработаем с него. Сколько сейчас положить в копилку, я не знаю, потому что нужно попытаться его сбросить. Потому что из-за блокировки он будет стоить копейки, его только на запчасти купят. Но если его в итоге удастся разблокировать, то это просто бомба будет. Короче, телефон заблокированный. Продать его на запчасти получится. Айфоны 13 на запчасти заблокированные продают вот по столько. А тут битый экран, битая задняя крышка. Материнка никому не нужна, потому что он заблокированный. То есть с него взять-то в принципе и нечего. Да, это крутая вещь, но он заблокированный в нем. Чтобы им пользоваться, только материнскую плату менять. И тут, кстати, вот еще прикол. Три камеры да, находятся, а работает только одна и не появляется вот это вот переключение, как у меня на айфоне, между тремя камерами. Странно, короче, это все. Но я проверил, звук работает, вот видео оно записывает. Короче, шляпа. Может он даже вообще на Андроиде? Я не уверен, что это настоящий iPhone. Но вроде бы он не лагает и адекватно работает. Но разрешение экрана тут очень печальное. <связывая> кормилица кормилица у димы цепь спала опять на этом дрочепеде а я пока буду расхищать кормилицу пока дима не в состоянии вот нашел уже куски рыбы замороженной вот кусочки рыбы это стейки рыбьи можно жарить вот рыби стейки вот они здесь рыбе стейки здесь масло вот для поджарки рыбби стейки вот зида бабки какой-то вот это. ну скорее всего Понимаете, ты Будешь Риби стейки, Дима? Да вот, рыбистейки. Ему уже кстати. Почему ты так решил? Я виноватого уже цвета пошел. Он уже полгода валяется. Я тогда стейки вот сюда положу голубям. Они такое тоже кушают. Так, а ну-ка. Дима, рыбка. Дима, рыбка. Дима, бери рыбу. Какие-то палки, Дим. Палки-ковырялки. А дри... провод и ну не рабочая наверное А это что за штаны Это анорак Это тебе носить Дима Это тебе носить анорак Это китайская биба Но это нормально носить Забирай будешь носить Весной и вот эту палку Цеплялку ковырялку Продадим рублей за 50 а Вот это замотаю изолент за И продам же полтос. Ну да, что это вообще за биба? Это, что это? это пылесос а, такой это для одежды, походу. Катышки води. Да это отпариватель обычный. Или этот тюнинг я себе прицеплю на руль. Вот так вот тут. Вот так вот тот. Ребят, вот так вот тот. Вот. Сейчас на стяжечке. Модернизация. Вот, ребят, смотрите, тюнинг. Вот, модернизация. Вот такую палку-копалку я сюда прицеплю, я не буду ее продавать. Я сделаю из этого вот тюнинг вот такой вот, болталки вот эти. Это болталка-тюнинг. Так что не учите меня, не говорите мне ничего за тюнинг. Я в этом деле эксперт. Вот тюнинг, вот это Western Customs. Вот тут загородная кормилица, она часто радует, точнее нет. Наоборот, она вообще редко радует. Падла вот эта. шляпетки мисс Сихти. это что-то дорогое шляпетки вот эти бля лайба грязная в говне Пиздец. коробочка топовая да Ребят, целый мешок шариков нашел для детского бассейна. Мне как раз у меня есть дома детский бассейн, а шариков нет. И теперь шарики будут. Кормилица. О, что там в пакете, Дим? А? Там мясо в пакете. Мясо? Отвечаю. О, это свиные шкуры, обалдеть. Так это такое вкуснятину можно приготовить. Это такое вкуснятину собакам можно сготовить из этого, обалдеть. Но ну, это тема классная, но нам это не надо. Коврики, смотрите, от машины коврики разные. Чайничек элитный, кажется. Кажется элитный, элитный с подставочкой, с регулировкой температуры чайничек, ребят. Вот это я понимаю. Только его, смотри, кто таковы. Реал, кнопку. Походу ну, пытались починить. Смотри. уля, Смотри, ля. Если он рабочий, то рублей за 150 он продать получится. Придет, он да, или Дима его себе домой заберет. Ой. Ну, хоть что-то, блин. Ну, чего ты, блядь, лутальчик? лутальчик. О, шапку бери. Да, Актуальный товар. Загородная кормилица. Что это? Фотоальбом. Дим! Ух ты! Будь стильный. Омою. А это что? <свист> Сюда это все вывалил Вынос с хаты долгожданный. На загородной кормилице. Что я урвал, тебя не касается. Тут у меня вынос с хаты. Просто ше. Ши... Ой-ой-ой! Тут градусников капец. Раз, два, три, четыре, пять, шесть градусников. Вот такая вот зажигалочка. Обалдеть, они электронные. Ребят, что тут еще? Капец-то сколько всего интересного, мелкого такого прикольного. Всякие приколюшечки, штучечки. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой, сколько ключиков. Это мы на латунь сдадим. Чистая латунь. ой ой ой ой ой ой ой Помадки всякие Так, дальше ключики. Ты туда не лезь. Вот это я отложил. Смотрите, какой брелочек. Абсолютно новый. Электронные градусники. Да, они ртут на электронные. Вот еще ключики, латуневые ребятки. Ой -ой, ой ой ой ой ой ой Так, фонарички вот такие. Вот это приехали. Это не надо мне. Вот это латунь. Вот это вот. О, флешечка. А, модем 3G MTS модем старенький. О, дольче Габана. Смотрите, мажоры покупают дольче Габана здесь. Вот выкидывают. Дальше кошелечек. Вот это. А, нет, это визитница. Так, все. Всякие вот ключики. О, еще один модем МТС, ребятки. Два модема. Так, ну латуни здесь я не знаю насколько, но модемы по 100 рублей продать можно. Так, дальше смотрим, что тут. Вот такая вот зажигалочка БИК. Нерабочая, ну тоже может купят ее. Так, дальше наполнитель для лотка вот это. Ну ключики забираем. Ну, интересный вынос, но ничего ценного в нем нет. Еще брелочку вот такой Харли Дэвидсон. Обрелить. В смысле? Срать хочешь? Ммм, кормилица. -а -а, сюда. Дима, там что-то с зрачипедом возился, я первый приехал. Все себе заберу. Все топовые находки. О, это по Диминой части. Дим, я тебе откинул уже. <свист> что такое? Что такое? Не нравится? Они уже достали. Они достали, да. Сейчас я тебе отдам. Давай на голову. Ай, каблуком прям в ногу. Ай ай. Ай. Ай. Ай. Ай. Ай, сука! Как вы меня задолбали! Вот эта тварь вот эта падла. Их постоянно выкидывает. Mm, чувак, больно нереально. Бля, Ой. Опа. Тяжеленькая. На продаж за 50 рублей. Может, кто купит коробку? Да возьми, по приколу посмотрим. Может на барахолке купят. Ой-ой-ой. Ой, шоколадки Мерси. Мерси, Буку. Кормилицу люблю. О, да, шоколадочки, блин. Люблю шоколад Мерси. Ты иди ты. Я аж охренел. На, пирога похавай, Дим. Шоколадочки Мерси я не дам. Ну ладно, если ты реально будешь их есть, то возьми парочку. не рискну есть. Почему? Ты посмотри на их цвет цвет помоев ничего да, да. страшного все как я люблю приступаю ребят к дегустации вот эти марси буку конфетки так ну начнем вот с вот этой вот конфеточки М -м -м -м. Случилось. Солочка, цепь. Цепь заживала? Кайф. вошел. Дима в бриджах зимой летит на дырчике. Залутник. Я угораю с Димона вообще. Посмотрите на его ноги. Но реально, это не штаны, а бриджи. все Дим? Ну как, не холодно? Тепло? Пиздец. Как аппарат. Как аппарат топовый. О. Да стой! Быстрее, с места. Кто быстрее с места. Раз, два, три. Давай, давай, что-то Дима не может обогнать. Что-то как-то так себе, наравне ехали, наравне ехали. Ой, да. на улице так похолодало, в ребятки. А кормилица-то все стоит, все сочится, наполняется. Дырчик там вроде катался так шутно на бензиновой технике. Прикольная тема, пойдет. Ну да. Бриджи тоже топ. Обожаю твои вот эти бриджи. они не короткие в реальности. Вот они. У тебя просто ноги длинные, Дим. Да, в прошлый раз мы тут подняли самую легендарную находку среди айфонов. Может сегодня тут еще что-то выкинут эти мажоры. Так. Перед Новым годом же должны все уборки делать. Должны. Ну вот, а где бы нас из с техникой? Почему их нет, я не понимаю. Это очень меня все расстраивает. Вот пару бутылочек пива. Пожалуй, я их возьму. Ведь я знаю один сайтик, где... Ведь я знаю один сайтик... ой ой так это баранина. Обалдеть, оставлю бомжам. Или похабаю. Бля, пахнет приятно. Кто-то под пивку баранину покупал. Что тут куски колбаски. Кусочек сыра. Обалдеть. Вот это люди живут, конечно. вот кажется, баранинка, блин. Блин, такой голодный, я бы ее схавал. Блин, может она... Блин, может похавать реально. Вот эту колбаску тоже похаваю сейчас. Никого нету есть. ну тут у меня тут может и есть чего еще вот одноразочка балдеж Кокосовая. одноразочка мне вот это под баранинку под колбаску все он ушел этот типок я испугался блин. теперь смогу нормально похавать ребятки помойка кормит ребятки так Так, ну смотрим. Баранинка вот такая вот интересная. Вот кусок мяса. Да вроде запах приятный. Запах обалденный, ребят. Приятный. Никого нету. Ммм, mm. вкуснятина, ммм, это очень вкуснятина, ммм, вкуснятина, Нереальная вкуснятина. Бананинка. Она еще так хрустит. Сейчас? Ага. Сейчас буду пробовать колбаску. Ну. Но. Ну. Но. Ну, Но вроде она неплохая. По запаху. <свист> Нет. Биба-боба. Какая-то она странная. Это подпивас или что? Упаковано октябрь-ноябрь. Октя... 12 октября. Два месяца ей уже. Нет. Лучше вот эту попробую. Это у нас сырокопченая колбаса московская полосахая. Так, упакована тоже 12 октября. А срок хранения... Условия хранения в носительной воздухе 120 суток. 4 плюс 2. Так она не просрочена, ребятки! Это балык! Московская полусухая балык. Это балык, ребята. Балык. М -м -м -м -м -м -м. Э -м, помойка обалденно, Комель. Еще и пивасик есть. Пойду теперь сытый домой. Ааа, <мес> Целый пакет рюкзаков. Рюкзаки? Нифига себе А что, они новые? Так как будто новые рюкзаки Нифига, рюкзак Лего Вот, смотрите, ух ты Классный такой Рюкзак Лего Заберем все рюкзаки на продажу, может получится продать Смотри, еще рюкзак Лего Класснючие вообще Ух ты Топовые. лего нинчаго абри би би би би би би Дима, Дима, кактусик А где Где техника? Дима. Ой, дядя, юга и Где, День охуеть. Ты кормилица. В прошлый раз очень сильно она меня порадовала. Опять. Да заебал. Писюн еще выпал. Дим, подбери писюн. Так, что у нас здесь? Да голяк капитальный. Чё он падает, блин? Он же так разобьется у меня. Лайбодрончик мой. Да это кормилица а всегда драная. А Дюдевыщевидная -дю она или нет? Давай не будем на нее больше заезжать. Да давай на... Но... Она всралась. Мы заезжаем тут сюда, разорвано все. Она себя не оправдывает. Эта кормилица себя ни разу не окупила, блин. Один раз меня. Вон до этого нашли щетку для залупы полировочную. И то она не работает. И Wi-Fi роутер шляпный. Вот такой вот залупный. Ну сегодня, конечно, и денек ребятушечки. Печальный. Подъехал. Кормилицы. Так она пустая. Сука, падла. Да чё их так часто выкидывают? Этих надувных всяких слонов. Я уже третий нахожу. О, так это же макаронс. Печенюшечка макарон. Пацаны, кто будет? Будешь, Дим, Макаронцу? макаронину вот эту лошадочку наверное заберем на продажу их сейчас часто почему-то выкидывает у меня дома уже такая подобная есть только у меня слон с кормилицы вот такой он но это тоже неплохая лошадочка заберем прикинь дим тут поза вчерашние еще коробки лежат он вот, вот эта шляпная она мне вообще не устраивает меня она меня не удовлетворяет дима не удовлетворяет она. Ребят, короче, я приехал к Диме. Хочу ему показать последнее видео. Чтобы он почитал комментарии Что по поводу него пишут Смотри, Димас, ты звезда Блин, ну так звезды не живут Где у меня второй этаж? ты сначала на полку. 219 тысяч просмотров, 2000 комментариев Ну на, почитай Читай слух, пожалуйста Каждый, вот, вот они, комментарии листай Читай слух каждый Ой, Какой гараж шикарный у меня был, слушай, ё -мо -мо -мо. Это я засрал такой шикарный гараж -мо -мо. Читай комментарии, комментарии. Оставь да. его, пусть спит, как космонавт <смех> чел скажешь? что че ответишь ему молодец евгений скажу я бы давай Ты, блин, дальше поживи. так что у нас здесь домик для кота драный убери их от меня убери о, о, о, о, о, о, ого Хэллоуин вроде бы прошел А тыкву хорошенькую выкинули Посмотрите Она даже не гнилая а тыковка какая Как хорошо бы она на хэллоуине смотрелась бы Дим будем тыкву забирать Из нее тыквенную кашу можно приготовить вкусную да, Тыковка да, ребят да, топовая Она да, тяжелая да, да, капец Нормально такие. Да. Топовая тыква. С корешком, смотри. Чё сделать? Какого-нибудь должна ее скинуть? Кстати, да. Прикольная тема. Ну оставим, может кому-то тыковка вот это пригодится. Кашку кто-то приготовит. Вот так пусть лежит. Вот такая интересная, блин. Как кусючка, кузюм. Продаем шляпетки. Врубай. Заходите, ну, смотрите. Что тебе забуднаем? Да не, не обувная. Что дом продаешь или переведешься? Так еще что? Вот эти, вот эти. Кто выглядит чей? Твои? Нет. Открывай. В качестве долга, а? В качестве долга. Собрали. В качестве долг. Так И Так как уродили. Куродили деревню, как не и так по идее значит, вообще не тут. А что у вас за организация Да никакая не организация. Продаешь, наверное, или что-то? <музыка> Еще не помню, надо не видит туфли, со стуса. Да. Еще не помню, дели, ака не гадик, На улице, ouais. давай, на улице, не видно здесь. Давай, надо ну здесь не Хорошо. <мотворец> Вместе с, с печеньком <мотворец> разработали, человек печками, как много лет. И вот у них он показывал, чем тяжелая схема. Как Изначально, знаешь, какой был план? Каждую стенку резать отдельно, а потом представляешь, сколько сварных швов? Ну, сколько? Да. То есть пока ты прямоугольник соберешь... Они тягнутых, да, металл. А он изобрел листоги. Ну, да. Я видел это вообще без Там просто кусок весь. Он ее, значит, вот так вот свел. Короче, ну понял, да? Он, он ее обработал чем-то. Сделал вот такой острый край. А -а -а. понимаешь? И вот это вот основная рабочая деталь, вот это Листагиба. Листогиба, да, представляешь? Круто. Ну, Та -а. Вот. а там Дамкраты, значит. Домкраты он поприваривал. Здесь какие-то эти самые направляющие, чтобы она одновременно значит, шла. И вот она снизу давит, понимаешь? на вот такой лист металла, это тройку он гнет. Он говорит, он, даже четверку гнет, нормально, в принципе. Охренеть, это что надо думаться, да? И за счет этого получается у него корпус. Имеет один сварной шов, то есть, ну понял, да, он, он, он как бы сгибает вот сразу, да, и, да. и потом... Крышки обьет. приваривает вверх, да, да, и все. У него круто, у него газовый резак. У него, да, у него, у него, он, он его называет плазморез. Ну да. Вообще, вообще крутя. Отверстия он когда он делает, вот делает, эти, под, трубу, думаю, под, под трубу. трубу, вообще шикарно. Просто, сейчас сверлит дырочку сверлом шуруповертом, а потом так вставляет, 15 секунд, все, понимаешь вот такая бляма, хоп, такая обязатель. Выпадает. А прикинь, болгаркой так не важно. Нет, нет, нет, нет, я не Нет, круги болгарские вижу. Но это не круг, а повышается по мобильникам Да, да, да, да, да. Просто обалденно Не, вообще крутой человек, Ну, у него, кстати, сейчас помощник хороший. трезвомыслящий, очень аккуратный парень, вообще, вообще, вообще все правильно. Круто, сделали производство, только бесплатно по факту. Ну по факту, да, он там только, как бы, чуть-чуть материал, есть, хотя бы, бесплатно получается, ну в смысле, что он, mm -hmm. да. а, ну, да. а так, такая въебка, круглосуточная, вот как он пашет, не знаю, я так не смог, это он, за, за идею вот так умеет работать.